Пар находящийся в состоянии динамического равновесия со своей жидкостью, называют насыщенным паром. Плотность и давление насыщенного пара, зависят от температуры, они увеличиваются с ростом температуры. Пар, не находящийся в состоянии, динамического равновесия со своей жидкостью, называют ненасыщенным.